Всем привет с ПТС-сервера, где пока что еще можно создавать закрытые комнаты. Это новая зона отчуждения. Королевская битва на 32 человека. И сегодня возле этой стенки произойдет просто что-то невероятное. Я буду пытаться сделать минус 25 одним выстрелом с бластера. С того самого, который можно найти только в одном месте на этой карте. И направляюсь я прямо туда. Это место под горящим богомолом. Да, примерно. Вот здесь иногда появляется такая коробка, светящаяся в этот раз. Ее тут, конечно, нет. И бластер находится прямо внутри, кстати, справа здесь такая коробка поменьше Это что-то похожее, но все равно не то Блин, тот самый кейс появляется крайне редко, примерно раз в 5-6 игр Представляете, сколько времени мы потратили на то, чтобы просто записать одну игру И тавр СНР здесь тоже можно найти, но чаще всего без патронов И собирались мы, соответственно, возле вот этой стены, занимались полной ерундой, пока бластер не находился То есть бластеры нет, мы запускаемся, нас поджимает зона, чаще всего потому, что мы дотягивали именно до этого, проверяем раз. Пушки, ваншоты, стреляем с пистолета Ну и прочее, прочее, прочее Сейчас будет минус 15, с пистолета Грач Нацелюсь И вот я наконец-то нахожу тот самый кейс с бластером Чтобы его открыть, нужно нанести по нему урон Забираем и вот тут начинается самое интересное, потому что, да, люди видят, что бластер наконец нашелся, значит все эти 5-6 игр, которые мы запускались впустую, пустую, это не просто так, осталось самое малость, то есть построиться и стрельнет всего лишь один раз. Вот как этот называется, скажите мне, пожалуйста. 23 человека стояли передо мной, вроде все нормально. Блин, просто я чуть не забил на всю эту затею, ладно. Нашли еще один бластер. И вот теперь я понимаю, что такой закон подлости по-настоящему. Именно в эту игру попадается очередной Васек, который опять начинает всех убивать. И я, конечно, знал, на что я иду, поэтому все равно не сдавался. Как, в принципе, не сдавались те, с кем я все это провернул. Огромное спасибо, ребят, за терпение, за то, что остались, и только вместе мы это сделали. Так, уже минус один, смотрим. Вой, все это ради этого. В комментарии пишите, провал это или нет. И теперь самое время поставить лайк.